Представляем вашему вниманию крепеж настенный для углекислотных огнетушителей. Согласно норм пожарной безопасности, огнетушители на объектах должны храниться в пожарных шкафах, вешаться на стену при помощи крепежей и ставиться с помощью подставок на пол. Данный крепеж является настенным и идет в комплекте с любым ручным углекислотным огнетушителем, начиная от ОУ2 и заканчивая ОУ7. Крепеж металлический, выполнен в форме уголка. Имеет три отверстия для саморезов или болтов. Спокойно выдерживает вес даже ОУ7 огнетушителя общей массой 20 кг. Вешается огнетушитель за запорно-пусковой механизм на уровне не выше полутора метров от пола.